Я думаю, что уже понемногу можно радовать фанатов Apple, так как 13 октября Apple может преподнести сюрприз – представить не 4, а 5 смартфонов. Известный немецкий ресурс, за которым стоит не менее известный инсайдер Роланд Квант, опубликовал новые подробности о перспективных смартфонах Apple. Пожалуй, самой главной новостью смартфонов не 4, а 5. Названия пятого смартфона нет, но он преподносится как бюджетный. У этой модели будет большое количество вариантов цветов, Черный, белый, синий, красный, желтый и розово-оранжевый, а также довольно большие объемы памяти, 64 ГБ в базе и 128 или 256 ГБ за доплату. Что касается особенностей iPhone 12, то эта модель предложит в строгих цветах, черном, белом и серебристом. То же самое касается iPhone 12 Pro. Базовый объем памяти всех представителей линейки iPhone 12 128 гигабайт, а за доплату варианты с 256 и 512 гигабайт флеш-памяти. Fortnite наконец-то возвращается на экраны iPhone и Android. Компания Nvidia придумала способ вернуть игру Fortnite на экраны iPhone и Android с помощью облачного игрового сервиса GeForce Now. Об этом сообщает издание «Коммерсант». В результате скандала Epic Games, Apple и Google, сверхпопулярная игра Fortnite с глобальной аудиторией более 350 миллионов человек оказалась заблокирована в магазинах приложения App Store и Google Play. GFN.ru, в частности и GeForce Now в международном масштабе представили возможность запускать игры через браузер. Пользователи GFN.ru могут запускать компьютерные игры с облачных серверов. Запуск функции не был объявлен официально, пока он тестируется. Однако эксперты высказывают обеспокоенность, что компании могут начать блокировать лазейку при обновлении браузеров. Студия Hangar 13 в конце сентября выпустила обновленную и переработанную версию культового боевика «Мафия». И хотя отзывы критиков оказались не слишком восторженными, создатели нашли, что включить хвалебный трейлер. Большинство критиков отметило, насколько бережно Hangar 13 отнеслись к миру, созданному Illusion Softworks и его атмосфере. Разработчики расширили сюжет, добавили внутриигровые диалоги, акцентировали некоторые детали и постарались соблюсти баланс между доступностью и сложностью. По версии Metacritic бал игры 79 для ПК и Xbox One и 76 для PlayStation 4. Steam положительно отзывается об игре 87% покупателей. Blizzard неожиданно объявила, что премьера Shadowlands для World of Warcraft не состоится 27 октября. Основная часть контента уже готова, однако требуется дополнительная полировка и балансировка а также внесение изменений. Последнее особенно касается эндгейма контента. Разработчики напоминают, что Blizzard всегда было гарантом качества, поэтому лучше отложить премьеру и сразу реализовать потенциал проекта. Официальная премьера World of Warcraft Shadowlands теперь состоится до конца года. Компания NVIDIA отложила старт продаж видеокарт GeForce RTX 370 на две недели. Теперь она состоится не 15 а 29 девятого октября. Хочу напомнить, что официальная цена в России с половиной тысяч рублей. Компания отмечает, что пошли на такой шаг, чтобы в день запуска покупателям было доступно больше видеокарт. Стоит отметить, что продажи RTX 3070 состоятся через день после презентации AMD, которая пройдет 28 октября и где компания представит видеокарты серии Radeon RX 6000. Напиши в комментариях, на какой ты стороне, красных или зеленых.